Друзья, всем привет! С вами на связи Татьяна Коверина. Сейчас я вам хочу показать акции и новинки компании Faberlic в этом периоде. Заходим в личный кабинет, нажимаем вот сюда на самый верх, где написано Faberlic. и смотрим, что у нас. Так, азиатские секреты красоты. На этот баннер можно нажать и посмотреть серию, что компания предлагает. Так, Дальше. Чистка зубов как искусство. Также можно открыть, посмотреть. Следующий момент. Омега польза для кожи. Все баннеры кликабельные. Все можно открыть и посмотреть. Так, что еще? Перхоти. Видите, сразу нажимаете на баннер, и здесь выходит вся продукция. Обратите внимание на цены и на миллилитры. Так что еще? Парфюмерные десерты. О, здесь, наверное, вообще красота. Угу. Смотрите, водичка. Парфюмированный гель ресторан-спрей, парфюмерная вода. Но любой вкус и цвет. Посмотрите, какой огромный широкий ассортимент у компании. Так, что у нас еще интересного? Спортивный стиль. Открываем. Отлично. Обратите внимание на цены. откроем. О, нету наличия. Уже все. Здесь можно посмотреть. Так. О продукте. Хлопок. Стопроцентный. Давайте посмотрим что-нибудь еще. Так, Свитшот. Видите, можно увеличить и все-все посмотреть внимательно. Хлопок 80% и 20% полиэстер. Отлично. Так, что у нас еще есть? Инновационная защита от солнца. Вышла новая серия. Обратите внимание, крем для лица, например, 221 рубль. Масло-спрей 392. Так, даже есть для детей детская серия. Крем защитный для детей, солнцезащитный, 444 рубля. Так, что есть еще? Здоровье, красота. Компания Фаберлик в данный момент рекламирует биологически активную добавку к пище. Куркумин форты. Здесь можете почитать сразу все о продукте. Здесь можете посмотреть состав. И как применять. Новинки у нас вышли. Но это я вам уже показывала. Вот здесь вот они были у нас. Вот. Азиатские секреты красоты. Что у нас еще из новинок? Дневной крем, ночной крем. Следующая серия. Омега хит. Сейчас еще и скидка сразу на него идет. Точнее акция. Любые два продукта со скидкой. 55%. Возвращаемся. Так. Покупки с удовольствием. Сделайте заказ на сумму от 999 рублей по каталогу. 6 и получите купон на скидку. Также все кликабельно, можете открыть и посмотреть. Купон действует на один товар из категории ход за кожей, ход за волосами, гигиена, парфюмерия, декоративная косметика, ароматерапия. Здесь лидера продаж. Здесь скидочки на тушь, на детокс, на полотенца. И что у нас еще есть? Ваши любимые французские десерты тоже любые два продукта со скидкой 50% до 50% каждый. Также можете открыть все клепкабельно и посмотреть, что идет у нас в данный момент. Но посмотрите, компания подготовила в этом каталоге такую красоту. Давайте посмотрим цену на продукт. Шампунь, бальзам. 400 миллилитров 221 рубль но это чтобы вы имели представление что сколько стоит бальзам для стопа 147 рублей сыворотка активатор 224 рубля ну что еще ночная маска желе для лица 370 рублей так давайте покажу вам может быть моду У нас шляпа это новинка каталога сумки это тоже новинка кроссовочки кеды всякие разные женские мужские посмотрите какая красота 1500 рублей уже за баллы, естественно что есть еще прикольненького колготки корректирующее платье и водолазки Нижнее белье. Ну, какой я делаю вывод? Приглашаю вас в компанию Фаберлик. В мою команду. И вот это, вот это, все такое радостное, красивое, будет у вас. Все, на этом заканчиваю. Потому что здесь можно очень долго смотреть.